На сегодняшний день существует немало методик тестирования системы пуска и электропитания автомобиля, однако практически все они предполагают проверку каждого компонента а – аккумуляторной батареи, генератора и стартера по отдельности. Поэтому влияние их работы друг на друга в этих методиках не учитывается. Рассмотрим методику комплексной диагностики системы пуска и электропитания автомобиля при помощи скрипта или Power, написанного Андреем Шульгиным. Скрипт в автоматическом режиме анализирует график тока аккумулятора и напряжение на его клеммах. Предоставляя комплексный отчет о состоянии аккумуляторной батареи, генератора стартера, а также других мощных электрических потребителей. Записать сигналы необходимы для анализа очень просто. Необходимо подключить черный крокодил питающего кабеля USB автоскопа 4 к минус аккумуляторной батареи. Измерительный адаптер соединить со входом номер 1 USB автоскопа 4 и подключить его к плюс аккумулятора посредством пробника зажима крокодила. Ко входу 4 подключить токовые клещи APA32 и при помощи переключателя на корпусе клещей выбрать диапазон 600 ампер. В окне программы USB осциллограф вызвать меню, режимы, L-Power. Поднести токовые клещи к силовому проводу, отходящему от любой из клем аккумулятора, и повернуть клещи к этой клеме той стороной, обозначение полярности на которой совпадает с обозначением полярности на клемме аккумулятора. Подключение токовых клещей к плюсовому или минусовому проводу не имеет принципиального значения. Откалибровать токовые клещи так, чтобы сигнал от клещей разместился по центру красной зоны на экране осциллографа. Включить запись осциллограмм. Захватом клещей обхватить все провода, отходящие от клемма аккумулятора. Включить дальний свет фар. И через 3-5 секунд выключить. Включить зажигание. И дождаться окончания работы электрического топливного насоса. Запустить двигатель. Через 5-10 секунд включить дальний свет фар. И через 3-5 секунд выключить. Заглушить двигатель. Снять токовые клещи и поднести их захват к силовому проводу аккумулятора в позиции близкой к той, в которой проводились измерения. Выключить запись астелограмм. В окне программы USB-астелограмм вызвать меню ⁇ Выполнить скрипт ⁇ Далее потребуется ввести значение пускового тока и стандарты его измерения, указанные на корпусе аккумулятора. В данном случае 356 ампер по стандарту IAN или SAE. И нажать ОК. OK. Результаты анализа предоставляются в виде таблицы, которые отдельно сгруппированы характеристика аккумуляторной батареи, генератора и стартера. Параметры, значения которых выходят за пределы допустимого диапазона, автоматически выделяются цветом. В данном случае внимание акцентировано на том, что в момент включения стартера напряжение на клеммах аккумулятора упало ниже 9 вольт до 7,2 вольт. Опасно считается просадка напряжения ниже 7 вольт, так как это может вызвать сбои пуска двигателя и работы электроники автомобиля. Что же стало причиной увеличенной просадки напряжения? Остаточный ресурс аккумуляторной батареи составляет 94%. Вместо заданного значения 356 ампер пускового тока, аккумулятор обеспечивает только 335. Но уменьшение пускового тока всего на 6% не критично и указывает на то, что батарея хоть и не новая, но вполне исправна. Цепь стартера исправна, все ее параметры находятся в пределах нормы. Теперь сопоставим характеристики аккумулятора с характеристиками стартера. Требуемый пусковой ток цепи стартера составляет 684 А. Аккумулятор рассчитан на 356 ампер. Вывод. Пусковой ток на батареи практически в два раза меньше требуемого значения. Таким образом, основной причиной увеличенной просадки напряжения в момент включения стартера является неправильно подобранный аккумулятор. Рассмотрим некоторые примеры неисправностей, обнаруженных при помощи скрипта power этот отчет получен на автомобиле с плохим холодным пуском ветер в зимнее время года. Владелец заменил аккумуляторную батарею, но так как изменений не наступило, обратился на диагностику. В результате выяснилось, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжалась из-за низкого выходного напряжения генератора. Проблема была устранена путем замены регулятора напряжения. В следующем примере наоборот. Регулятор напряжения устанавливал очень высокое выходное напряжение генератора, 17,5 Вольт, что уже опасно как для электроники автомобиля, так и для аккумулятора. Более того, повышенное напряжение зарядки может вызвать интенсивный электролиз воды в электролите и газовые газовыделение. Выделяющийся при этом газ представляет собой взрывоопасную смесь водорода с кислородом. Электрическая искра, пламя зажигалки, может вызвать вспышку выделившегося газа, силы которого вполне достаточно для разрушения корпуса аккумуляторной батареи. Рассмотрим пример, когда аккумулятор недостаточно заряжался из-за неработающей одной или нескольких фаз генератора. Здесь в отчете скрипта так и написано. Ток одной из фаз отсутствует. Причина такой неисправности может быть повреждение иодного моста или обмоток статора. При этом в бортовой сети возникает значительная пульсация напряжения. В следующем примере внимание диагноста акцентируется на том, что стартер не способен потреблять достаточный пусковой ток от аккумулятора. В результате стартер не развивает номинальной мощности и плохо прокручивает двигатель. Владелец этого автомобиля обратился на диагностику после безрезультатной замены аккумулятора, тогда как неисправно заключалась в увеличенном сопротивлении силовой цепи питания стартера. Как выяснилось впоследствии, из-за кисления клемм силового провода, соединяющего корпус стартера с клеммой минус аккумулятора. Скрипт способен распознать и такую неисправность, как нестабильный контакт между щетками и коллектором стартера. При такой неисправности стартер может создавать сильные помехи в бортовой сети, при этом работать то практически нормально, то не включаться вовсе. Следует обратить внимание на то, что таким же образом могут проявляться неприкрученные силовые провода, а также изношенные контакты втягивающего реле стартера. Если в процессе измерений на дизельном двигателе включались свечи накаливания, то скрипт дополнительно предоставляет информацию о работе и параметрах свечей и их управляющего реле.